на телеканале утр студия на чегуса здравствуйте подготовить программу решения проблемы занятости в течение месяца поручил правительству глава государства соответствующее распоряжение виктор янукович дал во время заседания комитета по экономическим реформам надо учесть особенности трудоустройства различных категорий граждан по социальному статусу месту жительства и возрасту отметил президент ключевое требование программа должна содержать четкие критерии успешности решение проблемы занятости по убеждению виктора януковича является сегодня ключом к качественно новому социальному развитию страны. Надо ставить конкретные задачи по каждой категории безработных. Мы должны думать в первую очередь о молодежи. И за ближайшие три года необходимо снизить уровень безработицы молодых граждан в два раза. Премьер-министр Украины Николай Азаров посетил Харьковский тракторный завод и пообещал предприятию госзаказ на продукцию. В частности, на производство сельско сельскохозяйственной и военной техники, а также техники для строительства автодорог. По словам главы правительства, благодаря производству отечественной продукции будут создаваться новые рабочие места, расти производство и повышаться заработная плата. Николай Азаров подчеркнул, что все задолженности по зарплатам должны быть выплачены в ближайшие полгода. Также заводу будет возвращен долг по НДС, который составляет 3 миллиона евро. Мы погасим эту задолженность по предприятиям, находящимся, находящимся в стадии банкротства. Мы организуем работу по реализации, прежде всего, ни ликвидного, ни активов, ни профильных этого предприятия, этих предприятий. И тоже такую задачу ставим перед соответствующими структурами по ликвидации задолженности. Верховная Рада Украины утвердила повестку дня 11-й сессии. Среди важнейших законопроектов к рассмотрению депутаты определили президентские инициативы по улучшению инвестиционного климата в стране, а также по внесению изменений в законодательные акты в связи с принятием закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства. Во втором чтении депутаты должны рассмотреть проект закона о внесении изменений в земельные и водные кодексы, а также изменения в закон о нотариате и заключительное положение таможенного кодекса. С отменой же депутатской неприкосновенности, как сообщил спикер Владимир. Литвин будет определяться уже новый парламент. Русский язык стал региональным в Луганске. За такое решение проголосовало большинство депутатов горсовета. Они приняли во внимание, что, исходя из данных переписи населения 2001 года, русский язык признали родным более 10% жителей города. Также русский язык накануне стал региональным Запорожьем. Ранее статус регионального русский получил в Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях и в Севастополе. Министерство внутренних дел к выборам 2012 готово следить за порядком. Милиционеры будут на каждом избирательном участке. В ведомстве отмечают, с начала предвыборного процесса зарегистрировали более 200 сообщений о нарушениях. Большинство из них связаны с незаконной агитацией. Подробнее в сюжете. Во время парламентских выборов милиция будет обследовать помещения избирательных участков и следить за видеокамерами наблюдения в округах. Заходить в помещение, где происходит регистрация избирателей и само волеизъявление, стражи порядка смогут только по просьбе председателей комиссии. В профильном министерстве отмечает, уже проверили 220 сигналов, поступивших от граждан о нарушении избирательного законодательства. Большинство из них не подтвердилось, но по нескольким все же возбуждены уголовные дела. Касательно 35 человек составлены протоколы об административных нарушениях. На сегодня у нас 6 материалов рассмотрено судами и принято решение о наложении административного штрафа на правонарушителей. 10 материалов, поступивших в милицию, прислали по принадлежности к органам прокуратуры. Для принятия решения и по остальным делам у нас также проводятся проверки. По словам милиционеров, самый популярный метод получения голосов – это подкуп. В органах внутренних дел предостерегают, такое правонарушение строго наказывается. Препятствие свободному осуществлению избирательного права или права принимать участие в референдуме вместе с подкупом, обманом или принуждением карается штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов или лишением свободы до двух лет. Дежурить на каждом избирательном участке будет по два милиционера для этих целей, кроме личного состава будут задействованы курсанты военных училищ и МВД. Ирина Тищенко и Неса Алексей Калны, новости Утр. Стать изобретателем просто. Главное раскрыть талант. Мастетический арсенал вместе с посольством США начал работу ⁇ Лаборатории изобретателей ⁇ Проект объединяет искусство и технологии в единую программу, по которой дети познают и исследуют, изучают окружающий мир, а также создают собственные работы. Как именно будет проходить обучение, узнавали наши журналисты. Такого количества школьников мистецкий арсенал еще не видел. Здесь впервые заработал образовательный проект лаборатории изобретателей. По словам организаторов, каждый ребенок может что-то усовершенствовать или сделать своими руками. Главная цель – раскрыть таланты. Это все называют лабораторией, поэтому все здесь интерактивное. Даже и зал, который мы называем галерея искусств, она также развивает изобретательство детей. То есть это активная зона, где дети могут исследовать сами и даже создавать некоторые произведения искусства. Посетил открытие уполномоченный президент Украины по правам ребенка Юрий Павленко вместе с главным экспертом сыном. Чиновник уверен, именно такие проекты необходимо поддерживать в первую очередь. В на базе музея, на базе... Создание в Украине на базе музея, на базе библиотек таких инновационных технологий, инновационных платформ, где бы дети могли заниматься изобретениями, находить какие-то новые умения и реализовывать свои желания. Популярность получил новейший микроскоп. Он заинтересовал не только старшеклассников, но и малышей. По словам инженеров, такие микроскопы производят в Украине. Они оснащены всеми новейшими технологиями. В данном микроскопе введен ряд конструктивных решений, которые позволяют решать очень большой спектр задач. Как сделана возможность в проходящем свете, смотрите, как мы в данном микроскопе, Также, когда непрозрачные у нас элементы, которые мы должны смотреть, есть подсветка, так скажем, наружная. Во-вторых, сделана микроподвижка, которая позволяет более точно, вот я вращаю и подвигаю препарат. Школьникам лаборатория понравилась. Они с удовольствием изучали новейшие технологии. Ну, в основном вызвало удивление. Это очень интересно, то есть очень неожиданное изобретение представлено. Очень интересно, то все можно потрогать, включать от других выставок. Понравилось э, шарик пускать, чтобы музыка была особенно. И вот сейчас куб делаю. Виолетта Ивазова, Екатерина Сметана, Алексей Кольный. Новости УТР. Гений театра и кино Богдан Ступка ожил на картинах Сергея Якутовича. Художник изобразил любимых персонажей знаменитого актера на более чем 40 полотнах. Выставку уникальных работ открыли в столице. На экспозиции зритель сможет увидеть и личные вещи актера, и даже побывать в его гримерке. Всего лишь месяц не дожил выдающийся актер до своего 71-го дня рождения. В память об актере родственники и друзья организовали выставку уникальных картин и личных вещей Богдана Ступки. Выставка была приурочена к дню рождения Богдана Сильвестровича. И э, собраны не только э, работы ну, большого мастера э, Сергея Якутовича, это художник, э, который еще будет назван гением. И посвящены работы гению-артисту. Э, художник работал с ним не на одной картине, он дав дав очень давно э, будем так говорить, воспроизводит э, творчество. Ну, Можно сказать, один гениально играл, другой гениально передал это на пером. Художник Сергей Якутович проработал с артистом 12 лет. К 70-летию юбилея Ступки написал 4 десятка эксклюзивных портретов. Главная ценность изображений в том, что это первоисточник самих образов. Так сначала появились нарисованные Тарас Бульба, Иван Мазепа и Богдан Хмельницкий. Главная цель выставки – воссоздать присутствие художника. Гримерный столик, очки, старые фото, любимые шляпы и даже недокуренная сигарета. И только самого Ступки там нет. Было желание воспроизвести, будем так говорить, атмосферу присутствия Богдана Силестровича. Вот он просто или вышел, или еще не пришел. Его личные вещи здесь, его атмосфера здесь, дух его здесь. Это настоящий гримервальный столик с гремерной Богдана Ступки. Сам Богдан Сильвестрович при жизни рассказывал, что каждую из своих актерских ролей пропускал через душу и сердце. Театр кино и на телевидении создал более 250 образов. Организаторы выставки планируют дополнить экспозицию, представить ее в других городах Украины и даже за рубежом. Виолетта Ивазова, Янина Яблонская, Игорь Каркадым. Новости УТР. И на этом у меня все. Хорошего настроения и до встречи на телеканале УТР.